Приветствую всех в школе Джобса, меня зовут Далстан, и сегодня мы будем с вами а, разбирать очередной сериал, а, который вы просили сделать. А, давайте сначала посмотрим а, небольшую а, серию, потом разберем а, и посмотрим еще раз. Но перед началом видео я хотел бы рассказать вам о сайте Puzzle Movies, где вы можете смотреть сериалы с двойными субтитрами и встроенным словарем. Это не только полезно, но и интересно учить английский. Ссылка на сайт в описании к этому видео. Окей, как вы поняли по названию видео, сегодня мы будем разбирать фразы из сериала Modern Family, «Американская семейка». Серия начинается с того, как Митчелл и Кемерон обсуждают планы по поводу усыновления. И в заключение они говорят... We both to go a more with the this time. Мы оба согласились в этот раз быть сдержаннее, объявляя эту новость. To be low-key это быть не очень броским, не напыщенным, простым. Еще пример: We're going to have a low party. Мы собираемся устроить небольшую свадебную церемонию. Потом они говорят о том, что их удочеренная дочь Лили не очень рада этому событию. У нас тут проблемка небольшая. Мы не можем добиться радости от Лили по поводу усыновления. «To get somebody on board with you» — это дословно «затащить кого-то с собой на борт». Но на самом деле означает «убедить» или «сделать так, чтобы другой человек согласился с вами». В сериале Лили не хочет братика и злится, когда об этом даже идет речь. И они хотят, чтобы она дала согласие и была этому рада. Кэм, я немного обеспокоен тем, что сделала Лили. Как видите, у них не прошла идея с ребенком их другом, или Лили, ревнуя, бьет и заставляет ребенка плакать. Митчел говорит, что он «фрик out». «To be freaked out» переводится как «волноваться» или «паниковать» в нашем случае. «Do I cuddle her more than any other loving parent?» «Балую ли я ее больше других любящих родителей?» «Cuddle» – нянчиться, баловать, кутать. Кэмерон задумывается о том, что он, возможно, слишком много внимания оказывает Лили, так что он начинает ревновать его. Просто существует очень мало родительских штучек, в которых я на высоте. «On top» имеется в виду «на высоте в сравнении с кем-то» или просто «прав в споре». «Дай мне только взболтать смузи перед тем как ты уйдешь думаю вы знаете что такое смузи вы up взбивать сделать что-то на скорую руку он говорит это чтобы они не уходили так быстро и побывали с ним еще немного. Давайте еще раз посмотрим все выражения, которые мы с вами сегодня разобрали. We both agreed to, to go a little more low-key with the announcement this time. We are having a slight issue getting Lily on board with the adoption. Cam, I'm a little freaked out about what Lily did. Do I cuddle her more than any other loving parent? И на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, обязательно делитесь с друзьями, так как вас ждет еще больше в будущем. See you next time.